Кто-то уже распиливает завод Привет, друзья! Со мной сегодня Серега с канала за Русские тайны. Да, всем привет. Нас давно просили снять коллаборацию, так понимаю, у тебя подписчики попросили больше. У меня канал поменьше, за счет него сейчас буду выезжать. Вот, сегодня мы снимаем в Ельце несколько объектов, походу будем рассказывать, что нашли интересного. Примерно план такой, сегодня мы снимаем заброшенный санаторий гидроагрегаторного Ельца, да, по-моему так его называется? Да, его сейчас основательно запиливают, этот санаторий, так что, скорее всего, это будет последнее видео об этом месте. Возможно, дальше будет будут восстанавливать. Сейчас он в частных руках. Так ну да. Возможно, это последнее видео на YouTube. Поэтому, друзья, наливаем печеньки, ставим чай. Приятного просмотра. Приятного аппетита. В общем, его выставили недавно на Авито, я так понимаю, и продали. Прям вот буквально перед нашим приездом. Неделю назад мы смотрели объявление, и там было уже фотографии я тебе тоже скинул, если ага. не удалили и там было состояние ну знаешь вот, как будто пару лет назад то есть все было полный порядок везде естественно разбитых стекол нету со стороны тоже все идеально вот. ну сейчас видите видимо да добрались до механики, него да, вот очень много всяких шприцов на входе было вот здесь вот некоторые комнаты еще сохранились более-менее. ну кстати вообще да так не сказали, что его тут уже стоит они за лет 15, наверное, может и больше. ну трубы уже поспиливали, а он что, углу мочалочка что ли лежит? кто-то последний раз помылся и забыл я. Mm -hmm. а что, кстати за газета? тут да, кстати говоря, уникальные комнаты тут не разбиты, Стекла. Да. вообще все клево. Так, что, -то, что -то, 2013 год, О, газета. Интересно, это санатория сохранилась или? В каком году, кстати, он был закрыт, не в курсе? Mm, Ты хрен его знает. Видимо, когда завод уже начал э, сдавать позиции, соответственно, и все. Mm. Принадлежащее ему стало. Ну, я думаю, надо посмотреть, будет потом вставить, mm. какой год примерно Может, закрывшийся. Санаторий недавно, кстати, горел. Потому что второй этаж, по-моему, да, был сгоревший. Самое интересное, вот мы вот когда шли, в начале этого корпуса, ну этого этажа, там же единственная комнат, которые пытались установить. Mm. Там стеклопакеты, там ремонт, вот. И все побили. Да, и все побили, и все вот как бы привели, знаете, примерно в общем состоянии всего этого корпуса. Чтобы это не выделялось. Сравняли. Тут я, а понимаю... да, тут я понимаю. Тут я понимаю, что-то типа общая комната было. Это вот где-то. Нет, не... я думал, типа эти карточки какие-то, которые. Надо наверное, даже календарь найти этот вопрос о том, когда закрыть. Mm. Все такие всяких таких административных. Да, я... Вот газета 2013 -го года была, возможно, когда no. и закрылась все это дело. Где а? Газета. А? Не, yeah. <engaged> uh -huh. ну зачем сюда нести газету кому-то? ну если ты к почитать. Вот здесь самая-самая, наверное, сохранившаяся комната такая. Ага. то скатерть лежит. Стулья достаточно неплохо сохранились. Mm -hmm. Вот завод. Да, вот к этому заводу. Завод тоже, да, закрывается? Проходили. Завод тоже постепенно приходит в упадок. Нормальная была практика плодить большое количество каких-то санаториев, лагерей. Ну да. Че, коняшка, что ли? <laughs> по-моему, да, парень да. и кони. Mm -hmm. Каждый завод, каждое предприятие считало своим долгом, э, иметь в своем пользовании санатории, чтобы не ну, да. отдыхать. Причем как-то. Особо, там, не Я так понимаю это был самый, наверное, номер люкс, потому что здесь стоит телевизор. А что за телевизор, кстати? Да что да, оторвали. Я помню, в детстве было самое прикольное разбивать кинескоп, да, они так бахают нормально. второй этаж уже более, больше разрушен так сказать ну, ты заметил тут потолки полкише ну да кстати на третьем этаже там иду мне как некомфортно да давит глянь здесь даже еще тюль осталась ничего себе 15 Бабочка что ли? Жазета 2015 -го года, да? Значит, еще в 2015 году же вышел. Четыре года, года. да. Африка, как Да, миленько Это, знаешь, вот еще чисто советское, вот эти фотобои. Да, да, да, да, да, да. Тут, вот наверное, сидела лохтерша. Да, скульчик, смотри, тут плакат еще старый, осталось пассизик. Ребята, правило пользования контрастными ваннами. Контрастной ванной не рекомендуется продеть натощак или сразу после приема пищи. В общем говоря, тут... Ну да, как лучше, чтобы тебе не было хреново сильно. Так, а что тут там еще. Это 2001 год. Но он мог, знаешь, сколько здесь висеть на гладом. У меня будет до сих пор висеть, примерно в тех же годов. Ну-ка, книжки смотри, в артежи. Да нет, смотри он. Голые мальчики с дельфинами, я думаю, не в столовой явно должны быть. Ну да. Слушай, да, может быть, знаешь, там прогревающие бывают. Ну да, какие-нибудь процедурные. Процедурные, да, вот стояли эти режанки. Древянные, которые там видели. Mm -hmm. Это, кстати, Елец, по-моему, нарисован. Помнишь? А вот да. это, что за башня? Это, это церковь? церковь, да, там она как раз именно mm -hmm. mm -hmm. Да, это Елец, по -моему. Mm -hmm. Кстати, так прям нарисовано, не знаю. Обычно гуашью, по-моему. Mm -hmm. Не гуашью, а это краска, это обычная. Mm -hmm. <laughs> да, да, да. Mm -hmm. Кстати, пейзажики разные. На озеро похоже то, которое мы шли. Mm -hmm. Mm -hmm. Да, кстати, оно и есть по-любому. Mm -hmm. Видишь, такой тут изгиб, тут изгиб. Очень похоже. Mm -hmm. а это... Слушай, возможно, это все пейзажи. No, Вы, да. Ты... А, ну, да. Вот ну, это... No, это 100% Елецкая церковь. Квадратная. Слушай, как интересно. Mm -hmm. Да-да-да. <laughs> Обычно все намного печальнее. Ни хрена себе. Opa. Это что такое? вода сколько коробок да ладно, это а, ладно думал, ты думал полная да. тут наверное знаешь тут вот бывает да там когда какие-нибудь процедуры проводят потом приходишь в какое-нибудь отдельное помещение там тебе чай с печеньками mm -hmm. наливают да yeah. наверное тут что-то типа этого было причем с такой любовью все это расписано за такой большой промежуток времени у меня твой пиво, ну, ну, тем более учитывая, что как он сыреть начинает да, да, там целая комната в пресне пиво с разными раками, по-моему, рак да ты нарисовал ну, прикольно интересно, а тут что? о, бассейн он что с водой еще что-ли? да ладно Класс! Обалдеть! Ребята, мы пришли в заброшенный бассейн. Кто хочет покупаться? вода прозрачная. Вообще, я думал, она зацвести уже И должна за это время. минимум. Слушай, как она едет вообще? обалдеть просто. Тихо, не нырни. Давай! Интересно, если этих покрутить еще наполнится. Ну-ка, машина все работает. Они зарживели уже наверное. Да, неплохо, неплохо. Обычно знаешь, что кусать переделать. Ага. А это баня. Парилочка. Ну печь уже. Печки размородили, как всегда. Это странно, вообще, никто не тронул. Паутина, что ли? Я думал, полочка какая-то. Вот они, лежаночки. О, да. 2010 -й. Вот Мне кажется, вот это уже более достоверно. Mm -hmm. Вот, кстати, я тебе говорил, да, видишь? Ц... Да, мы отсюда, кстати, срисованы. Там картина, да. Да, вот это прям нарисовано. Там, смотри. Знаешь, как при, при советах все время это пленка. С лафаном, да. Это чуть. Это наверное, спинки а, какие-то. Центрифуга какая-то стоит. Это... Центрифуга, котел. Котел. котел. Может инструмент, я не знаю. Да? Воду разогреваешь, что ли, или что Открыт экран заливочной воронки? Откройте экран заливочной воронки после появления... Туда же дата, по-моему, стоит. Возможно, выйдет вы банок, какие-нибудь, типа, эти... Вы были, типа, под давлением вот я. я... Яна, причём, сегодня не сегодня. Видите, голову, у них ноги. Надо, надо издалека просто смотреть. <coughs> а, да, вон вижу все. Это, это вот... Ага. Слушай, а это Сюда есть... наклеивали все. Склеивали с... между собой стабу... стекла, выпиливали. Вот они намного такой песок смешанный с клеем. Они склеены между собой или нет? Они между собой, тупое просто намного, но ну, стекло а -а -а. между ними зазорки никакого, а в основе вот песочный песочечный такой песочечный фундамент. Типа цемента. Песок с бува. Цемент он жесткий тоже. А, да да, круто. Очень круто. И А мы искали вниз. Да, я думаю, значит не до конца все раздолбили. История Болезнь. А, интересно. Ванин Нина Алексеевна, пенсионерка, 64. Путевка написана. С 12, 70, 90, 20 на 20, что ли отправлять? Нет, дата поступления 80-е, дата выпуска. 90, 60, 90. Может, про нее забыли здесь? Вот, да, дата выпуска. Вот, 90 90-е, да. Хвостиков Александр Кузьмич, 59 лет, сотрудник, женат. Жалоба больного, жалоба. Угу. Боли в области сердца. Слушай, минут вот, проблем. Сейчас этих жителей найти, если не живут.